серенки и шестеренки также вот захватываем ткань и друг против друга ее как бы так размалываем как в жерновах то же самое удобно вот и на ягодицах делать вот, где большие группы мышц вот лопаткачка уже покраснела да и теперь у нас поднимаем ее в трех местах захватили здесь здесь и здесь если захватываем пальцами, то будет э, больно, тем более там узлы, да, поэтому лучше вот такой чашечкой вот этой поверхности. Лопатку подняли здесь, здесь, и за плечо протесли ее. То есть лопатка у здорового человека должна отрываться от стола. Если она прилипла к столу, да, вы не можете ее поднять, это значит что? Значит, передняя дельта укорочена, да, и малогрудная мышца укорочена. Она разворачивается по плечу вот так вот, прям нельзя оторвать бывает. Поэтому вот расслабляем, приподняли, приподняли и в третьем месте приподняли вот это, да? Отпустили. Лопатка должна как бы вываливаться и плюхаться на стол. Теперь берем от этого уголка и растрясли лопаточку вот так вот, мелкая вибрация такая. подняли и растясли вот так вот и она вываливается на, на стол подплюхается теперь приподняли и перекидываем как пинг понг из руки руку вот так Слышно. Слышно. Угу. и теперь покрываем гиперемией всю спину это мы ну, двойной кольцевой захват делаем кулаками Лапы леопарда вот прошли всю линию сбоку и прошли линию сверху можно еще вот так вот пощипать с прокруткой вот защипили и прокрутили да, сюда чтобы все покраснело теперь техника называется метелка рука расслабленная висит да вторая эта рука управляет Получается, тут инская сторона холодная, а здесь горячая янская. Чувствуешь ходно-лечу, ходно <свят> <или свят> <черт. свят> Да, Ну лучше другой рукой. Эт? Вот да. Потому что сразу же она превращается в лапу леопарда, и мы растираем снизу вверх уже, видишь, что глубоко уже вот как растет. Можем человека уже в этот момент поздравить. Со здоровым румянцем на пол спины круто. <laughs> Это значит, да, круто Тургер кожи отлично, ткани в норме кровообращение хорошее И температура здесь уже более чем здесь Да, да, да, покраснение довели Теперь то же самое движение, только кулаком Попарывайте обральным мышцам Вот так вот остырем кулаком внедрились И расшатываем с утяжелением вот Продолжаются вибрации у нас Видите, только уже более глубокие Если человек не терпит вот этого острия, да, костяшек, тогда можно по площади сделать, вот так плоский, плоский сделай, чтобы было помягче, да. Если у женщин бывают лопатки, тут расто... слишком близкое расстояние, да, у -у -у. то можно бочком вот так вот пройтись. Здесь. У мужчин, как правило, лопатки шире, особенно кто спортом атлетикой занимается, да, кулак спокойно проходит, у женщин вот можно вот так вот бочком Растрясли. значит. Теперь э -э -э прием называется «Открываем ключи шлюзов». Внедряемся кулаком прямо между астистыми и параллельцебральными мышцами. И вот мышцу отлепляем от позвоночника. Одной рукой, второй рукой. Она должна прямо отодвинуться. Видите, отодвигается. То есть не кожа, а прям мышцы. Да, да, прям мышцы, да. Не кожа, а мышцы. Мы уже работаем с мышцами. Вот. Одна рука, вторая. Далеко руки не отрывай от тела, да. Прямо по телу идешь и вот по телу там вот окрепляются мышцы это мы открыли ключи шлюза теперь открываем сам шлюз рука которая впереди она как бы главенствующая у нас открыли шлюз спустили воду потекла вода открыли шлюз потекла вода открыли шлюз потекла вода это тот же самый прием когда вот если помнишь там утюжки вот делали да потом эти Сильняшку рисовали вот так вот, да? Это когда мы делали массаж с двух сторон одновременно. А сейчас просто с одной стороны, да, получается еще раз. Открыли шлюз, потекла вода. Открыли шлюз, спустили. Да, на самом деле мы лимфу спускаем, да? Из отработанной зоны мы спускаем лимфу. всю в переднюю часть. Назад возвращаемся, захватили позвоночник. С этой стороны костяшками, а с этой стороны большим пальцем, вот. И расшатали его весь вот так вот. Вернулись назад, здесь нас интересуют вот эти вот э, ППС сустав, то есть э, поясничная поздошный сустав, вот прям туда внедряемся кулаком и большим пальцем, на него многие не обращают внимания, но там как раз самая большая проблема, вот прям туда, туда, туда, прям поглубже, прям туда заглазим. Э, далее большим пальцем сюда внедрились, расшатали, его вот, как бы, да, вот расшатали прям этот сустав. И по э, крестцу, крестец это 5 сросшихся позвонков, да, у них же тоже есть остистые отростки. Вот мы как бы остистые отростки обходим, обходим вот так вот восьмерочкой, доходим до конца крестца, здесь точка акупунктурная, вертикально вниз продавили с вибрацией. Это техника шарацу, то, что я говорил, да, по, по 2-3 секунды. Далее, где копчик начинается, тоже придавили и провибрировали. Потом... 5 стройшихся позвонков, между ними сколько расстояний? 4. 4, да? 4 выхода нерва. Вот, примерно через сантиметр друг от друга. Вот находится. Ох. Да, там, может быть болезненно. И вот все эти выходы нервов про да, технику отцу проработали. Вернулись обратно к ППС. Его там так пожестче даже может туда вот палец поставить и прям вот забить вот туда. Чтобы прям разделить этот вот сустав. И далее, смотрите, ягодицы визуально заканчиваются вот тут, вот да. Но на деле поддошная кость она выше. Вот. Вот так вот по диагонали идет. У женщин бывает прям сантиметров 8-10 выше. У мужчин где-то 3-5 сантиметров. Значит, по вот этому поддошному гребню мы прорабатываем, ну, либо кулаком, либо лапа леопарда. В общем, в принципе, можно пальцами, да. Кто как терпит. Значит, по росту мышц здесь. По саму гребню и по мышцам, которые крепятся сверху верхней. Вот три прохода получается. Раз, два, три. Уходим на ягодицу. И теперь саму ягодицу кулаками хаотично размесиваем. Вот так вот. Прием называется пекарь месяц тесто. То есть развели, соединили, развели, соединили, как можно в разных местах, и сверху, и сбоку, и снизу, со скручиванием, вот сюда, вот сюда, вот все, это так жестко, достаточно проработали, чтобы она была мягкая, не напряженная. Теперь прием называется «куриная лапка», когда у нас все пальцы на расширение идут. Попробуйте. нет, не распрямляю, вот, вот так вот расширяю, расширяю. Вот поставили да, на тело, и вот они во все стороны раздвинулись Большой палец тоже вот в ту сторону, видите, против всех пальцев раздвигается Вот назад-назад, не сбоку большой палец, а назад, сзади Сзади, mm -hmm. вот, раздвигается Помните, почему этот прям называется? Если куриную лапу видели, а же там за сухарюля дергаешь, да, и у меня все пальцы так по сторонам расправляются Значит, ставим на вот это ППС, получается, большой палец отсюда а эти пальцы от крестца отодвигают мышцы. Вторую руку ставим сюда же, но тут уже от тазобедренной кости отодвигаем мышцы. Получается, по очереди вот мы мышцы отодвигаем, короткое такое движение, а с этой стороны разрабатываем поясничный воздушный сустав. И видите, перпендикулярно. Вот так идет рука, так идет рука. Так, так вот, друг через друга. Пальчиками. Доводим до конца, до верьте кости. Мышцы же отсюда растут, вот так вот. И теперь э, уперлись в таз с этой стороны, не ну, в мякоть, а либо в, кость, в бедренную кость, либо в тазовую. И эта рука делает шестеренки отвертывая, как, бы, это как циркуль, и сверху вниз вот так вот прорабатываем место крепления мышц здесь, по центру, и место крепления мышц здесь. Три прохода получается. Вот, техника шестеренка. Два проход, 3 проход. Теперь опять же через эти мышцы кулаком. Раз, проход. Прямо стрельбу кулака. 2. Три. Там мы увидим, что какие-то мышцы будут натянуты, да, и наш кулак как бы как через такие лучики натянутые струнки проходит. Если какая-то струна, прям такая болезненная, например, вот годичная, да? Ага то можно применить как раз метод релизинга, про который я вам говорил. Взяли эту мышцу и поперек ее тянем на себя. Мягко-мягко. Она как бы выкатывается, выглаживается фасция. И в противоположную сторону. Раз. То же самое можно по диагонали сделать. Сюда и сюда продольно. Вот, ну на каждое движение примерно по минутке расходуется времени, это я так немножко быстро показываю. Вот, теперь продольно вдоль этих мышц кулаком с вибрацией проходим вверх, вверх, вверх и вот прям по крестцу можно. Крестец он достаточно. Мощная кость, особенно у женщин, по ней хоть кулаком, хоть молотком можно бить. Вот спасибо. <laughs> ничего, ничего не будет, да. И дальше смотрите, по, я вам говорил, костями по э, костям будет больно, да. По отростком, соответственно, костями не ведем. Вот здесь можно вести, только дошли до нашего базиса, да. Вот тут вот, между ямочками. Дальше все, кулак не идет. Но, если мы положим вот так вот, получается, ассисты отростки попадают ровно между вот этими костяшками. Либо этими. И, соответственно, вот так вот мы плоским кулаком расшатываем, продолжаем расшатывать. Видите, у нас постоянно вибрация, постоянно присутствует вибрации. Постоянно мы еще захватываем трапецию и тянем ее вверх, когда туда приходим. Да, натягиваем медленно вверх на себя. Теперь э, декомпрессия, э, ну, в основном, поясничная грудного перехода. Один кулак все время стоит на крестце, а другой также вот расплющивает, да, позвонок ниже-ниже, на, на поясницу, да. И вот мы как бы кулаками друг от друга, видишь, отталкиваем, вот растягиваем. Шире, шире чуть-чуть, шире, шире, вот, тянется. Чувствуешь, кстати? Ты чувствуешь? Я вообще чувствую, Тянут, да, да, у меня, мне кажется, вообще вот, таким образом, да, с этой растяжкой, вот видите, растянули, соединился, растянули, соединился. Это получается, каждый сустав у нас, в нем нету э, никаких сосудов, да, он в кожухе находится. Он напитывается только из окружающих тканей, и поэтому он должен дышать. Вот мы как бы его дышим суставом, вдох-выдох, вдох-выдох, растянули, сжали, да, и вот таким образом напитывается влагой, становится полноценным, здоровым, полненьким таким, цельненьким. Далее, захватили позвонки вот так вот, костяшками уже вот этих пальцев вот эти. Глубоко внедрились там, да? Получается, как раз мы попали на фасеточный суставы. Вот примерно два пальца, от оси, отступить, да, вот тут находится фасеточный сустав. Посмотрите, повнимательнее. Собственно говоря, сам позвонок не хрустит. Позвоночный, позвоночный цилиндрик. А хрустят вот эти вот, видите, щели. Вот эти вот суставы. Мы на них как раз попали вот этими костяшками, да? С утяжелением. Вот, попали, да? С утяжелением. И расшатываем прямо вот эти позвонки. влево право вот что-то хрустнуло, да, там. О, встали кошечки на место. Так, позвонок, позвонок, позвоночник, прям хватаем, позвоночник. Вот, на этом у нас. Заканчиваются кулачковые техники и мы дальше переходим к локтевым техникам. Это уже будет прием нож входит в масло. Ну, об этом в следующем видеоролике. То есть мы расширяем мизинцы, шире, шире, шире, отделяем таз от ребер. Об этом в следующем сети номер четыре А сейчас с вами был Олег алабудин Если вы с нами, то ставьте лайки, будьте на занятиях, отрабатывайся на живой натуре. И с новыми знаниями, с практикой в руках, вы идете в путь в дорогу в работу. До новых встреч, друзья!